Не пускайте меня снова с нею танцевать Они не то боли пропадем мы с ней опять И не надо после этого нас ней искать Не пускайте меня снова с нею танцевать Не пускайте меня снова с нею танцевать Они не то боли пропадем мы с ней опять И не надо после этого нас ней искать Не пускайте меня снова с нею танцевать Субтитры Пускайте меня снова с нею танцевать А не то на утро будет нас не узнать Мы завалимся куда-то, где не буду ждать И не будем никому мы двери отварять. Я заберу вновь с собой, не сможет сказать нет И мы довольны вдвоем, взлетим дальше опять Как она смотрит из в манящие глаза Я вижу все, не пускайте к ней, нет, не надо не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас ней искать. Не пускайте меня снова с ней танцевать, не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас ней искать. Не пускайте меня снова с ней